Какая аппетитная у нас уточка! Красивая, сочная и запеченная. Так, проверим. Давайте сейчас вилку возьмем. Картошечка готова. Все аппетитно, все мягенько. Итак, сейчас покажу свой рецепт приготовления утки. Мужской рецепт, простой очень рецепт, но очень вкусный. Нам понадобится утка, чеснок, яблоки, картошка, соль и черный перец. У зубочистки еще также. Все, значит, мы утку помыли, отрезали жопку, здесь жирок убрали лишний, обрезали крылышки, кончики. Все, теперь сейчас э, выдавливаем чеснок. Чеснока я предлагаю вот сколько тут взял. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, шесть. Можно поменьше, но я люблю, чтобы был по запах, по-вкуснее. Выдавливаем чесночок. Вообще я предпочитаю простую в приготовлении вкусную еду есть много рецептов разных приготовления утки на меду там еще каких-то но мы сделаем простой простой способ и причем это будет очень вкусно так выдавили чеснок сейчас срежем Так, теперь соль, перец сюда же, побольше. Это дает аромат, то есть тоже не стоит жалеть перчика. Соль насыпаем, я использую морскую соль и ее натираем. Мы будем готовить, я решил сейчас в противне, хотя обычно готовлю в фольге, но сейчас я решил приготовить утку в протине. Итак, утка у нас вымыта. Можно ее получше подсушить, конечно. Давайте сейчас возьмем бумажку и подсушим. И все, натираем. Перемешаем. Наш перец с чесночком. Вот такая аппетитная смесь у нас получилась. и натираем утку хорошенько протираем везде ее я показываю свой рецепт как я готовлю Так, откроем, посмотрим, что у нас с готовкой. Так, жар хороший, что у нас с уточкой. Так, угу. жар выкатился немножко, раскрылось нормально. Хорошо. скоро будем добавлять тогда э, яблочки и картошечку итак у нас э, утка готовится а мы тем временем добавим гарнир то есть э, сейчас мы вот у меня есть молодая картошка я ее просто пополам порежу и добавлю то есть у нас э, Сейчас с небольшим готовится утка. Сейчас мы добавим картошку и оставшиеся яблоко также. Вот у меня есть молодой картофель. Я его со шкуркой прям. А также сейчас вот почистил картофель большой и добавлю большой картофель. Нарезаем. Этот картофель можно кубиками. Теперь добавим немножко соли и перца. Ну конечно, немножко, потому что у нас от утки выделился жир. Там тоже есть также и чеснок масло все и немножко перемешаем все и можно выкладывать в нашу в нашу жаровню и так открываем жаровню духовку так запах ароматный для да, так такая уточка аппетитная. и мы сейчас добавим сюда до гарнира картошку выкладываем нашу картошечку Теперь мы перемешаем немножко картошку с жирком, можно было ее видеть отдельно жир и перемешать картошку, но, честно говоря не хочется заморачиваться с этим. Она прекрасно так с жирком перемешивается, картошка. Запах восхитительный уточки. Так, все отлично, отлично. Так и добавим у нас оставались оставалось яблочко. Тоже, чтобы не пропадало ничего. Добавим и яблоко, остаток этот. Так, все, закрываем. И отправляем еще примерно минут на 30. Так, прошло еще минут 15. Сейчас посмотрим, что у нас, какая готовность. Так, открываем. Так, потихонечку. Опа. Красота. Так, проверим готовность нашу. Уточки. Так, зубочисткой можно проткнуть. Мясо уже нежненькое. Отлично. Почти готово. Так, можно немножко перемешать. Так, и сейчас уже поставим минут на 15-20. Но э, крышку закрывать не будем. Сейчас польем Этим соусом простой рецепт, готовится быстро, какой аромат, какой запах, так. и все очень просто, можно фаршировать утку также и гречкой. Если интересно, напишите, расскажу рецепт. Получается очень вкусно. Итак, все ставим. Все ставим еще дополнительно без крышки минут на 15-20. И наша утка будет готова. Итак, посмотрим. Прошло еще у нас 20 минут. Выключаем печку. Все.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 Все аппетитно, все мягенько, все, сейчас будем пробовать. Отлично, такая картошечка. Итак, проверим готовность уточки. Mm. Mm. ой какое нежное мясо ой какое нежное мясо как аппетитная уточка это mm. очень нежное Все, сейчас будем мы наслаждаться. Сервировать уже можете сами, как вам удобно. Мы сейчас просто это в тарелке положим, украсим лучком и будем наслаждаться. Ой, какая вкусная! рекомендую попробуйте приготовьте очень нежное мясо вкусное и прям ароматно прям во рту тает какая вкуснятина картошечка М -м -м. прям во рту тает Аппетит. Все. Будем кушать. Готово. Украсили немножко зеленью и подаем к столу. Приятного аппетита всем.